В индийских легендах святой музыкант по имени Тьягараджи своим пением воскресил умершего человека. Наше здоровье зависит от множества факторов: образа жизни, питания, свежего воздуха, физической нагрузки и тому подобное. Любопытно, что окружающие нас звуки тоже имеют огромное значение. Берегите уши. Наше настроение влияет на то, как мы себя чувствуем, когда мы спокойны, умиротворены то какие-то болезни могут отступать, не болит сердце, давление нормализуется, иногда даже исчезают приступы астмы. А наше настроение, в свою очередь, строится из множества кирпичиков. Один из таких кирпичиков – окружающие нас звуки. Представьте, что вы в субботу просыпаетесь в 7 утра под грохот перфоратор за стеной. Каким будет ваше настроение? Или вы летите в самолете, в котором веселые отпускники уже начали праздновать окончание рабочих будней под аккомпанемент плачущих детей. Или вы работаете в коллективе, где все кричат и ссорятся друг с другом. Каким будет ваше настроение? Раздражение, злость, желание всех убить. Постоянный повышенный уровень шума буквально разрушает человека. Не случайно на шумном производстве рабочим выдают шумопоглощающие наушники. И вы тоже можете спастись от шумовой атаки. Есть нехитрые приспособления, например, беруши, название которых происходит от очень правильного призыва – берегите уши. Лучше всего не просто защитить уши и свою психику от агрессивных звуков, а одновременно воспользоваться одним очень действенным лекарством – хорошей музыкой. Вы можете надеть наушники и слушать прекрасные мелодии которые оградят вас от шума в самолете, метро, офисе или даже в заводском цеху. Благо в наше время обычный телефон может вмещать в себя тысячи мелодий, которые создают особое настроение. Конечно, музыку можно слушать не только в наушниках, но и у себя дома. Причем в любой ситуации она создает необходимый фон, романтическую атмосферу, помогает отдохнуть после работы и так далее. Кстати, не случайно в различных салонах, спа-салонах, музыка – один из важнейших компонентов для расслабления человека наряду с массажем, обертыванием и приятными запахами. Конечно, очень важно то, что вы слушаете, потому что музыка музыки рознь. Некоторые мелодии способны вогнать депрессию, некоторые вызывают агрессию и желание разрушать однообразные попсовые мелодии с бойким ритмом тоже не способствуют расслаблению. Конечно, для того, чтобы себя нормально чувствовать, надо слушать спокойную, умиротворяющую и расслабляющую музыку, которая успокаивает вас, создает соответствующий настрой. Конечно, она должна вам нравиться. Не надо слушать то, что вызывает раздражение, даже если это и прекрасная целительная мелодия. Музыка должна находить отклик в вашей душе, вызывать какие-то приятные ассоциации, навивать мечты, влиять на ваше душевно-эмоциональное состояние. Каждый человек должен собрать себе коллекцию мелодий, которые помогают ему в жизни, буквально спасают от каких-то неприятных ситуаций. А какая музыка нравится вам? Делитесь в комментариях. Если видео понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал.